Приветствую вас, друзья! Вы на канале Все для Клёва» и сегодня, наконец-то, мы подбиваем итоги конкурса, который мы объявили в честь первой годовщины создания нашего канала. Хочу сказать большое спасибо, выразить благодарность всем подписчикам, всем людям, которые написали в комментарии, которые поделились своими пожеланиями. Спасибо всем большое тем, кто сказал, как нам улучшить наш канал. И... Какие моменты и нюансы нужно учесть при его продвижении. Ну а мы подбиваем с вами итоги конкурса. И главный приз это удилище Фидер Хамелеон. Вот это вот. Сейчас я его вытащу. Длиной 3 метра. Получает наших три участника, которые на взгляд нашего жюри наибольше ну, подсказали нам... Что необходимо нам сделать, для улучшения нашего канала? Это вот такое удилище Фидерное, с тремя кончиками Кстати говоря, на него я вытащил э, Вот эту вот белугу на 22 килограмма Вот в этом, вот в этом видео, которое вы видите э, слева от меня, в углу верхнем Так что, вот это удилище получает у нас Евгений Шпаченко э, Лариса Болотова и Игорь Нужный Спасибо большое вам. Это ваше. Поэтому откликнитесь и забирайте. Друзья, на такой набор коробочек для наживок это дополнительный приз. Учредило наше жюри. Который получает Виктор Татышин, Huawei Honor и Татьяна Я. Поэтому отзовитесь, они ваши. И если вы живете в Одессе, мы обязательно с вами встретимся. Я вручу вам их лично. Всем остальным отправлю новый новую почту. Спасибо вам всем большое. И это не крайний конкурс. Поэтому участвуйте активно в развитии нашего канала. И будете тоже с призами и подарками. Друзья, один из номинантов на дополнительный приз это Виктор Тацишин, который своими советами подсказал нам, как развивать канал дальше. Поэтому хочу ему вручить наш приз. Держите. Спасибо огромное. Вот, продолжайте дальше смотреть канал. Обязательно Будьте сюда с клёвым, правильно? Да. Дорогие друзья, смотрите тоже, канал все для Клёва и Клёв не, доста... не заставит себя долго ждать. Там очень много нужных советов для начинающих рыбаков и рыбаков, которые уже не первый вот этим занимаются. Все. Спасибо, спасибо большое. Спасибо, спасибо, спасибо. спасибо большое. Все, всего хорошего, счастливо. Друзья, ну вот очередной подарок мы вручаем нашей победительнице Ларисе Болотовой, которая нам тоже помогла в развитии канала. Спасибо за ее советы. Поэтому, Александр, будете, надеюсь, дальше ловить этим удилищем. Вот, и ловить не только рыбу, но и счастье вашей семейной жизни. Спасибо да, большое. Все, все, всего хорошего вам, будьте здоровы. Спасибо Скажите что-нибудь нашим зрителям. Что это все-таки ну, не подстава какая-то? Что это реально? Нет, есть. это не подстава. Да, все реально. Мы победили, мы счастливы. Особенно муж, он давно мечтал, наши мечты сбылись. Ну, вот все хорошо, а видите. Добрый день, Александр. Хотел бы отблагодарить вас за такое хорошее удилище в качестве приза хамелеон. Я нахожусь на Днестре. В принципе, вчера я это удилище использовал до 100 грамм. Сегодня немножко течение стало сильнее и я перешел на более тяжелые, скажем так, кормушки. Хотелось бы отблагодарить канал .м лично Александра Третьякова. Спасибо вам, что вы есть. Спасибо, что вы делаете. Всего доброго, ни хвоста, ни чешии. Друзья, очень рад встретить Евгения Шпаченко и лично вручить ему подарок тот приз, который он выиграл честно в нашем конкурсе канала Все для клевых. Спасибо вам большое. Спасибо. Венник, всего хорошего вам. Ловите с удовольствием и будьте стали. Всем вам, вам тоже спасибо, потому что вы многому научили. И, так сказать, развиваемся вместе. не хвоста ни да, все, все, хорошо. Все. И коробочку отправляем в Татьяне в Мариуполь новой почтой. Друзья, всем привет! На канале Все для Клёва проводился конкурс. Разыгрывали три удилища. И нам достался утешительный приз. Вот, получила по новой почте посылку. Сейчас вместе с вами её Прислал нам Третьяков Александр. Канал Все для Клёва. Там сейчас мы возьмем ножнички. Ага, такая баночка. Червя, парыша можно сюда. О, внутри еще одна баночка. И внутри еще одна баночка. Боже, как приятно. Спасибо Александру. Передаем ему привет и благодарность. Вот такой приз нам достался. Хорошо, друзья, подписывайтесь на канал к Александру. Все для Клева. Называется. Поучительные видео. Видео. Он там снимает, выкладывает. И, может быть, и вам тоже повезет. Еще раз хочу сказать всем большое спасибо, кто открыт Вы были на канале «Все клево». Всем удачи, всего хорошего. Пока.